В эфире государственной целерадиокомпании Эльтер Новости в студии вас приветствует Юлия Яценко. Здравствуйте. И сейчас коротко о некоторых важных событиях сегодняшнего дня. Президент обсудил с главой Минфина текущую ситуацию в области управления государственными финансами. В Кыргызстан с официальной делегацией прибыл министр внутренних дел Ирана. В столице пройдет международный деловой форум «Евразийская неделя». Участие в нем примут не только представители евразийских стран, но и из Америки и Африки. В Бишкеке проходят Дни Москвы для укрепления дружеских и деловых связей двух столиц. Президент принял министра финансов страны Бактыгульджин Баеву, которая представила информацию о текущей ситуации в области управления государственными финансами. В частности, президент был информирован о ходе исполнения расходной и доходной части республиканского бюджета, поступлении налоговых доходов, финансирование судебно-правовой реформы, потечного кредитования, строительство дорог районного значения, строительство объектов социального жилья, мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду, повышение доходного потенциала местных бюджетов и развития регионов. Отмечено, что по итогам августа наблюдается положительная динамика по сбору таможенных и налоговых сборов, обеспечено исполнение доходной части бюджета. Активно ведутся работы по автоматизации таможенных процедур и фискализации налоговых процедур. Как подчеркнула глава Минфина, принимаются меры по своевременному завершению капитального ремонта дорог, районных центров и городов, строительства и реконструкции автомобильных дорог и мостов всего протяженностью более 139 километров. Для выполнения дорожно-строительных работ потребности в средствах составили 790 миллионов 400 тысяч сомов на сегодняшний день из республиканского бюджета выделены средства на сумму 600 миллионов сомов. Сорунбай Джейнбеков еще раз подчеркнул, что особо важное значение имеет финансирование проектов развития инфраструктуры и государственных программ по обеспечению чистой водой, развитию ирригации и цифровизации страны, что необходимо для формирования качественной производственной инфраструктуры для экономического развития. Глава государства также подчеркнул важность исполнения в полной мере доходной части бюджета, своевременного финансирования работ по обеспечению судебно-правовой реформы, направленной на построение Справедливой и независимой системы правосудия. Члены Государственной комиссии по изучению ситуации, сложившейся в селе Койтаж 7-8 августа, депутаты Джигур Кукенеша Алмазбек Батырбеков, Джаныбек Бакчиев, общественные деятели Исмаил Исаков, Алишер Мамасалиев, Артур Медедбеков, заведующий отделом обороны правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства Азамат Араев заслушали информацию общественного деятеля Равшана Джинбекова и экс-заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова. В ходе заседания они рассказали о том, как развивались события в Селикойтаж 7-8 августа, о своем непосредственном участии, а также ответили на вопросы членов Госкомиссии. Депутат Джугур Кукинеш Дуранова не смогла принять участие во встрече по личным причинам. Необходимо отметить, что распоряжение премьер-министра в состав Госкомиссии по изучению событий в Селикойтаж включены два новых участника – общественные деятели Клара Сурункулова и Джаркенбек Касымбеков. Под председательством первого вице-премьер-министра Кубадбека Буронова состоялось заседание рабочей группы по реализации дорожной карты поэтапного проведения реформы административно-территориального устройства Республики, образованной распоряжением премьер-министра. В ходе заседания был презентован проект модели административно-территориального устройства страны, которая включает два направления: обновленная система государственного управления, которая позволяет выстроить эффективную вертикаль власти, и новое административно-территориальное деление, которое позволит реализа. Реформу системы управления. При этом управленческая реформа является первичной и главной задачей по отношению к новым границам административных образований. На заседании обсуждались вопросы, возникающие в ходе проведения работы по подготовке проекта обновленной структуры административно-территориального устройства. По итогам презентации кубадвиг Буронов предложил к следующему заседанию данной рабочей группы подготовить проект модели предполагаемой обновленной структуры деления на районном уровне. Также поручено совместно с ответственными работниками министерства и административных ведомств в ближайшее время организовать поездку в регионы республики с целью проведения тщательного анализа функций и структур органов госуправления на местах, а также выработки соответствующих предложений по разработке проекта модели административно-территориального устройства Крымской республики. Кыргызстан с официальной делегацией прибыл министр внутренних дел Ирана Абдул-Реза Рахман Фазли. В международном аэропорту Манас его лично встретил министр внутренних дел Кыргызстана Кашкар Джанушалиев. В рамках двусторонней встречи были обсуждены вопросы сотрудничества и перспективы его дальнейшего развития. Стороны отметили важность совместных решений по актуальным вопросам и усилий в борьбе с преступностью. В ходе встречи Кашкар Шалиев отметил, что на данный момент самой важной задачей построения эффективного международного сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности является работа по противодействию терроризму и экстремизму, борьба с организованной преступностью и терроризмом, экстремизмом, торговлей людьми, незаконным оборотом наркотических средств. Глава МВД Кыргызстана особо подчеркнул, что нужно укреплять двустороннее взаимодействие в сфере безопасности и правоохранительной деятельности между странами. По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и правоохранительной деятельности между странами.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 Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК до и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков пользования физическим и юридическим лицам. В сегодняшнем судебном заседании были запрошены свидетели Калиев, Царьев, Шайветов, Утурбаев, Артыкбаев, Агизова, Цатыков. Шадаханов, Дженбеков и Исаева. Для обеспечения других свидетелей судебное заседание было отложено на 16 сентября 2015 года в 9 часам. В рамках года развития регионов и цифровизации местные суды Исыкульской области оснащаются системой аудио-видеофиксации, новым оборудованием и мебелью. Как признаются сами сотрудники судов, это намного облегчит их работу. С внедрением цифровых процессов документооборот станет электронным. Также все судебные заседания будут записываться. Продолжением темы материали нашей съемочной группы. Для обеспечения открытости и прозрачности судебной системы по всей республике проводятся мероприятия по улучшению инфраструктуры и материально-технического обеспечения. Вот и Каракольский городской суд претерпел в своей работе изменения. В здании был проведен ремонт, а также установлена система аудио-видеофиксации. «Как вам известно, 2019 год является годом развития регионов и цифровизации. В связи с этим в областных судах идет полная реконструкция, и в суде Каракола была установлена аудио-видеосистема, что упростит дела о и проведении судебных заседаний. Также в последние годы активно покупают технику, что позволяет одновременно улучшать систему суда. Также закупается мебель, инвентарь и прочее». В регионах процессом реформирования судебной системы уделяется соответствующее внимание, ведь от успешности, продуктивности судебной реформы будет зависеть развитие государства и общества. Улучшение условий труда работников судебной системы, внедрение цифровых процессов и другое позволят повысить доверие граждан к национальному правосудию, сделать его более открытым и прозрачным. «Для реализации отправления прозрачной работы судей были установлены системы аудио-видеонаблюдения. В каждом кабинете есть новые компьютеры, инвентарь, а также единые окна для улучшения работы по приему граждан. В зданиях проведен капитальный ремонт. Также мы тесно взаимодействуем с местной властью. Нам было выделено пятиэтажное здание, где мы собираемся объединить все суды области». Намного улучшились условия труда в Балакчинском городском суде. Здание здании был сделан капитальный ремонт, а также появилось дополнительное помещение. Теперь в здании есть камеры безопасности, предусмотрены отдельные кабинеты для судей и сотрудников аппарата Балакчинского суда. Комната для несовершеннолетних, помещение для конвоя и контрольно-пропускной пункт. А, помимо этого для граждан созданы все условия. Холл просторный, конвоирование осуществляется через отдельный вход. Также открыты э, окна, как по гражданским, уголовным и административным делам. Если ранее э, граждане стояли в очереди, чтобы сдать заявление, сейчас в данной очередь отсутствует. Напомним, что одним из основных направлений проводимой судебной реформы является улучшение материально-технического обеспечения объектов судебной системы, а также создание условий для качественного управления правосудием. Тимур Тимиргалеев, Аскар Маратов, ЛТР, и кульская область. 12 сентября Самат Курманкулов из Центра нейрохирургии имени Бурденко переведен для дальнейшего лечения в один из реабилитационных центров Москвы, где будет продолжено его дальнейшее лечение. В состоянии здоровья Курманкулова наблюдается положительная динамика, но для полного восстановления требуется время. Напомним, что начальник УВД Чуйской области Самат Курманкулов 12 августа был транспортирован для дальнейшего лечения в Центр нейрохирургии имени Бурденко. В Джалабаде пострадавший во время драки мужчина скончался. По информации УВД региона, 26-летний местный житель умер в реанимационном отделении областной больницы. Назначена экспертиза. Напомним, 9 сентября в Джалабаде толпа молодых людей жестоко избила 26-летнего молодого человека. Пострадавший был госпитализирован. Его состояние врачи оценивали, оценивали как крайне тяжелое. Спасти медикам его не удалось. Двоих подозреваемых милиция задержала сразу после драки. В Албукинском районе трое подростков пострадали в результате ДТП. По данным пресс-службы управления обеспечения безопасности дорожного движения Джалобадской области, ДТП произошло примерно в 23.00 в селе Софет-Булан. За ролем автомобиля находился 16-летний подросток, который по предварительным данным не справился с управлением, из-за чего машина перевернулась. В результате ДТП пострадали водитель и два его 16-летних пассажира, все они доставлены в больницу, факт зарегистрирован в едином реестре преступлений и проступков, назначены необходимые экспертизы. Член ПГ его сообщник прижали к обочине дальнобойщика и вымогали деньги за проезд по трассе. Как сообщает УВД Джалабадской области, инцидент произошел 8 сентября в селе Джаны-Базар Чаткальского района. 34-летний мужчина ехал на своем грузовом авто, в то время как рядом ехавшая с ним машина прижала его к обочине, перегородив дальнейший путь. Неизвестные выйдя из машины потребовали у мужчины 10 тысяч сомов за проезд по дороге. Они не отпускали мужчину 3-4 часа, пока тот не заплатил им деньги. По данному факту было возбуждено уголовное дело по в ходе оперативно-розыскных мероприятий милиционеры задержали членов ПГ, ранее трижды судимого мужчину по кличке Басмач, 89 девятого года рождения. Также был задержан его сообщим 97 седьмого года рождения. Подозреваемых решением суда водворили в СИЗО на два месяца. Следствие продолжается. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы прямых инвестиций в целом возрос на 59% и составил около 394 миллионов долларов. Из них 98% вложено в производство. Отметим, более 46% инвестиций поступают в республику от китайской стороны. Это говорит о том, что стратегическое партнерство двух стран выходит на новый уровень развития. Тему продолжит наш корреспондент Гульзада Чубакова. Вот уже больше года Дельна Саша Хрбаева трудится на заводе по производству текстиля. Заработная плата почасовая. Этого хватает на то, чтобы прокормить семью. Да и условия труда хорошие, отмечает Дельнас. Нас забирают из дома на маршрутке, а вечером обратно развозят по домам. Мне нравится моя работа. Трудимся по 8 часов в день, иногда чуть больше. Мы хорошо понимаем китайцев, а не нас. Наш мастер из Китая. Он все доступно объясняет. Этот завод расположен на территории свободной экономической зоны Чуйской области. Его строительство началось в 2017 году, куда китайской стороной было вложено 10 миллионов долларов прямых инвестиций. В настоящее время предприятие обеспечивает работой порядка 100 человек. У нас ткани производим по сильной принадлежности. В день мы можем выпустить около 30 тысяч метров ткани. Продукцию выпущенную на нашем заводе экспортируем в Казахстан, в Россию, в Узбекистан. В целом в Чуйской области ведут работу 28 подобных совместных кыргызско-китайских предприятий. В результате создано более 3000 рабочих мест. Из них 2500 – это работники из числа местного населения. Кроме того, в госказну поступают немалые налоговые поступления, что в свою очередь способствует развитию региона. Общий объем налоговых поступлений – проходит где-то 2,5 миллиарда в сумму. И на сегодняшний день у нас успешно работает компания «Алтенкен», к примеру. Создаются специальные фонды, фонды развития. В дальнейшем у нас есть в планах организация именно прорабатывающей промышленности, организация на местах у нас, инвестирование именно китай, китай, китайских, инвестирование со стороны китайских партнеров именно в нашу экономику. Помимо Чуйской области в развитии регионов, за счет китайских инвестиций большие программы реализуются и в других регионах. В настоящее время в Баткенской области притворяется в жизнь проект с метной стоимостью 440 миллионов сомов. Он направлен на развитие ирригации и на его основе только в одной сельской управе будет освоено полторы тысячи гектаров неорошаемых земель. «Это помощь Китая Кыргызстану в виде гранта. Мы специально объявили тендер по строительству канала. Выиграла компания Исканер. Общая сметная стоимость составила 400 миллионов сомов. На сегодняшний день идут все работы. До сегодняшнего дня были выделены 129 миллионов сомов. Из них работы выполнены на 60-70 миллионов сомов. В 2021 году этот проект будет полностью запущен». В год развития регионов и цифровизации китайская сторона вносит вклад и во внедрение инновационных технологий. Так, например, на следующий год будет запущена биржа цифровых технологий, где будут заранее составляться онлайн-договоры между компаниями, что будет выгодно для покупателей и для акционеров. В реализацию проекта уже вложено порядка 20 миллионов сомов. Основные три направления и польза для развития Кыргызстана. Первое – это позволит студентам приходить к нам на биржу, обучаться, проходить практику и осваивать эту технологию. Второе – это оплата цифровыми активами. Ими можно расплачиваться за приобретенный вами товар. И третье – это позволит среднему и малому бизнесу и компаниям получать более выгодные предложения путем смарт-контрактов, быстрее получить развитие своей компании и получить увеличенную выгоду. Отметим, что Китай – это стратегический партнер Кыргызстана. Более 46% прямых инвестиций идут из Поднебесной. Из года в год между странами укрепляется сотрудничество во всех сферах. К тому свидетельствует то, что в этом году в рамках госвизита председателя КНР Цзиньпиня руководство двух государств подписало 24 документа на сумму больше 7 миллиардов долларов. Планируется расширить сотрудничество в сфере образования, пищевой промышленности, водоснабжения. Но большая часть документов связана с золоторудной промышленностью, сельским хозяйством, строительством заводов и жилья.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 В столице 25-27 сентября пройдет международный деловой форум Евразийская неделя. Принять участие в нем изъели желания представители не только евразийских стран, но и из Америки и Африки. Как отмечают Министерство экономики, повестка четвертого форума ориентирована на обсуждение итогов пятилетия договора о союзе и обозначение новых векторов интеграции на развитие сотрудничества с партнерами и создание площадки для бизнес-встреч. Программа форума предполагает организацию более 20 площадок по трем блокам. Это стратегический трек, включающий ключевые перспективные направления развития союза. Партнерские здесь участники обсудят практические вопросы для бизнеса по основным отраслям, имеющим особую актуальность для Кыргызстана и ЕАЭС. Вообще, в целом, мероприятия открытые, но отрасль будет это сельское хозяйство и пищевая промышленность. Но я хотел бы хотел отметить, что ограничиваться на это не стоит, поскольку данные сектора будут направлены на закупочную сессию, но помимо закупочной сессии есть еще биржа контактов. На закупочную сессию приглашены торговые сети из стран Союза. Они, представители, сюда приедут. Наши компании, представленные из сельского хозяйства, смогут провести B2B-встречи. Было заявлено до этого порядка 40 компаний, которые смогут принять участие на выставке. Представители сельского управления обменялись опытом в части улучшения своего региона. Кроме того, за особый вклад в развитие местного самоуправления и укрепление единства народа Кыргызстана прошло вручение ведомственных наград главам Аилукмуту, депутатами Сакиниши, Ноукенского района, Джалабадской области. Напомним, что сельское управление ⁇ к Джалабадской области ⁇ стала победителем на республиканском конкурсе ⁇ Самый лучший Аилукмуту 2018 ⁇ 10 600 жителей проживают в военном округе Достук, Нокенского района Джалабадской области. Это представители самых разных национальностей. В рамках года развития регионов и цифровизации страны состоялся республиканский семинар на тему развития регионов – приоритетное направление в развитии страны. Это достояние наших жителей. Мы видим, что в год развития регионов проделана масштабная работа по улучшению нашего округа. Развиваемся, растем, и мы очень рады этому. И лишь поэтому наш Аилюк признан самым лучшим во всей республике. Мы видим, как работает наш Аилюк Одна лишь радость для жителей. С чистой совестью, с высоко поднятой головой мы встречаем наших гостей. Целью семинара является обмен опытом между сельскими управами республики на базе аилюк мэты досток района Джалабадской области, который победил на республиканском конкурсе. «Наша главная цель – это межэтническое единство, развитие нашего округа. Мы и все жители, в общем, должны прилагать все усилия для того, чтобы регионы развивались». «Этот округ мне понравился тем, что везде зеленые насаждения. У нас такого, как вы знаете, нет. Теперь я поставил себе цель – перенять этот опыт, озеленить аильный округ Казыбек». В рамках семинара в селе Кызылту Нокенского Окенского района открыли новый фаб, познакомились с детским садом Бахыт, Чаварикей с новым построенным домом для малоимущих семей, работой нового борцовского зала, со спортивными футбольными площадками, а также провели осмотр сельскохозяйственной выставки жителей Аилю Кметюдосток. «По развитию данного округа мы видим, проделана большая работа. Построили, где нужно отремонтировали улицы. Я считаю, что это сельское управо станет примерами для других. Жители района участвовали в конкурсе, где каждый должен был около своего дома посадить дерево или вырастить любое зеленое насаждение». В планах местных жителей и Айлюк к Стокноукенского района Джалабадской области начать развивать туризм в родном сельском округе, открыть гостевые дома, построить современные зоны отдыха ведь предпосылки для этого есть. Округ уже самый самой лучшей стране. Хубат Хуанчбекулу затмашрапов ЛТР Джалабадская область. В Южной столице дети социально незащищенных семей получили в подарок теплую обувь. Всего порядка 150 человек из малообеспеченных и многодетных семей, а также те, кто проживает в тяжелых жизненных условиях и с ограниченными возможностями здоровья. Поддержку оказали коммерческие организации. Специально для каждого ребенка подобрали обувь по размеру. В настоящее время в Управлении социальной защиты города Ош на учете стоят порядка 300 детей из малоимущих семей и более 3000 детей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня малая часть из них получила поддержку. Это уже не впервые. Такие акции мы проводим регулярно при поддержке мэрии, а шай спонсоров обеспечиваем детей необходимым. Дети всегда в центре внимания городских властей. На прошлой неделе по инициативе мэра были организованы специальные семинары по предоставлению детям посильной помощи. В них приняли участие организации предприятия города. Сегодня первая акция из целого ряда. Вице-премьер-министр Алтына Мурбекова провела выездное совещание по подготовке и проведению национальных игр кочевников, которые пройдут в Таласской области с 16 по 21 сентября. У Мурбекова осмотрела объекты на территории национального комплекса Манасурдо и ипподрома в городе Талас, где пройдут соревнования. Полномочный представитель правительства в Таласской области Марат Мураталиев проинформировал вице-премьер-министра о проводимых подготовительных работах. Культурная часть игр, этногородок, этнобазары и многое другое пройдет на территории комплекса а игры на иподроме имени Алканова по видам борьбы в физкультурно оздоровительном комплексе Газпром сейчас идут завершающие подготовительные работы Алтыная мурбекова поручила завершить все подготовительные работы в срок торжественная часть игр кочевников состоится в комплексе манасурдо с участием президента депутатов джилгурку кинеша премьер-министра членов правительства представителей дипломатического корпуса и международных организаций каждая область представит культурную программу и театрализованное представление также в Толосской область приедут иностранные гости туристы наши соотечественники все регионов страны. Предполагается, что на игры приедет от 10 до 20 тысяч человек. Все должно пройти на высоком уровне, отметила Алтыная Мурбекова. Она подчеркнула, что игры кочевников стали полноценным брендом Кыргызской республики, который необходимо эффективно использовать в интересах дальнейшего развития туризма. Так сложилось испокон веков, что кыргызский народ в осеннее время года проводил различные соревнования. Впоследствии они превратились в национальные игры кочевников с глубоким значением. С одной стороны, подобные мероприятия показывают физическую подготовку, а с другой – это яркое и захватывающее развлечение для людей. Но прежде всего, это всегда помогало укреплять дружбу в народе. Кубан занимается Тогу Скорголом уже 18 лет. На первом же своем турнире он понял, что должен усердно тренироваться, чтобы попасть на международный турнир в Казахстане, где в итоге он занял призовое место. По его мнению, игра Тогу Скоргол благоприятно способствует обучению стратегии, развивает дальновидность и тренирует мозг. Научиться в ней очень легко. Отличие В этом от других интеллектуальных игр, она намного... И, и, и как правильно сказать... Легко обучаемая, но при этом она очень сложная, многогранная. Если сравнить, например, с шахматами, шахматы — это геометрическая прогрессия. У нас идет чистая арифметика и арифметическая прогрессия, полный счет. На счет идет на все, на ходы, также на шары и там, на перехваты, у нас полный счет. История каждой игры уходит глубоко в историю кочевого народа. Соревнования в прошлом были основой боевой культуры. Все баатыры сначала были чабанами, коневодами. Во времена кочевья у народа было два врага – воры и волки. Именно коневоды придумали игру когберю для вылавливания живых волков. Так они спасали лошадей и народ от подобных бедствий. Самый сильный, смелый и умный избирался главой общины. Правила еще одной игры Ордо напрямую связаны с правлением народа. I shall order Игра Ордо по структуре и правилам похожа на структуру государства. К примеру, в этой игре нельзя переходить нитку, расположенную по центру. Альчики перекрашивают на разные цвета и строят тоже по порядку. Все игры имеют свою идеологию, они все взяты из жизни. С одной стороны это развлечение, с другой стороны это воспитание. Национальные игры для каждого народа имеют особое значение. Некоторым удалось поднять уровень игры до олимпийского спорта. Цель национальных игр кочевников – это сплочение народа и украинцев дружбы. Национальные игры храджизского народа и других кочевых народов, которые в прошлом жили так же, как и храджизы в условиях кочевого общества, кочевой жизнедеятельности, создали на протяжении своей истории, своих историй великолепные образцы игр. Они должны быть достоянием современности, они должны проводиться в современных условиях. Со второй половины 20 века бурно развивается глобализация. В связи с этим культура, традиции, а в некоторых случаях языки отдельных стран исчезают. И сейчас перед людьми остро стоит вопрос сохранения своей культуры, складывавшейся веками и тысячелетиями. С момента обретения независимости в обществе и не только в нашем появилась потребность реабилитации наших традиций, которые передавались нам испокон веков. Игры кочевников стали наилучшим путем возрождения нашей культуры. В нашей стране всемирные игры кочевников проводились три раза, а в этом году впервые будут на национальном уровне. Проведение национальных игр кочевников каждый год в нашей стране поможет восстановить культуру и традиции кыргызов и послужит хорошим примером для наших молодых. Благодаря играм кочевников воспитываются дети и молодежь. Благодаря играм кочевников мы объединяемся и Благодаря им мы ставим общенациональные задачи в плане укрепления физического, духовного здоровья нашего народа. Бекмаматасанбек Улуайсурмбекова, Бекзат Машапов, ЛТР, Бишкек. Броски, подсечки и болевые приемы. В рамках Дня Москвы в Бишкеке состоялся товарищеский турнир по самбо между молодежными сборными двух столиц. На ковре встретились команды, состоящие из 10 спортсменов весовой категории до 70 килограммов. Продолжение темы в материале «Кубата Кубашбекулу». Самбо воспитывает стойкость и силу духа. Из культурно-оздоровительного комплекса имени Радбека Санатбаева состоялся дружеский турнир между молодежными сборными России и Кыргызстана. На медали претендовали 20 спортсменов. Цели соревнования – патриотическое воспитание молодежи и укрепление дружеских связей двух столиц. Турнир получился немногочисленным, но зрелищным. Город Москву представляет спортивный клуб «Самбо-70». А город Бишкек представляет сборная Кыргызстана по самбо. Стойкости духа всем спортсменам, ведь побеждает в конечном счете дух. Сильнейшие борцы из разных уголков России и Кыргызстана продемонстрировали свое мастерство на ковре. А зрители, в свою очередь, пожелали участникам достойной и яркой победы. Я думаю, главная цель этого турнира это сплотить наши два народа, вот, чтобы мы подружились, там, завязали связи какие-то. Сам занимаюсь 12 лет, но к этому турниру, ну, где-то недели три готовлюсь. Я готовился на это соревнование уже неделю. Я думаю, надо почаще проводить такие мероприятия. Потому что. Всем призерам в торжественной обстановке вручили медали и памятные подарки. Напомним, что в Бишкек с 12 по 14 сентября проходят Дни Москвы, организованные для укрепления дружеских и деловых связей двух столиц. Программа насыщена деловыми, культурными и спортивными событиями. Кубат Нурбек Дженшпекулу, ЛТР, Бишкек. Кыргызский язык должен использоваться шире. Возможности государственного языка позволяют использовать его, его во всех сферах жизни, от бытового общения до ведения деловой переписки и документа оборота. Согласно программе развития госязыка, эти цели должны быть достигнуты уже в ближайшее время. Определенные успехи в этом направлении есть уже сегодня. Подробнее о нынешнем распространении кыргызского языка и механизмах его распространения в материале Микмамата Санбекулу. Исторически сложилось, что большой объем госуслуг и делового документа оборота в стране ведется на русском языке, обладающем статусом официального. Роль кыргызского же языка в отдельных регионах снижается. В этой связи в рамках принятой стратегии по развитию госязыка государством ведется работа по расширению использования каргызского языка в предоставлении государственных и муниципальных услуг. Задача сделать кыргызский язык языком не только бытового общения, но и языком права и экономики, использовать его в узкоспециализированных на сегодняшний день в стране хватает законодательных актов по развитию кыргызского языка, обеспечено ей должное финансирование. Нам в первую очередь необходимо научиться грамотно использовать имеющиеся силы и средства. Один из пунктов стратегии развития кыргызского языка – расширение его использования в предоставлении государственных и муниципальных услуг. Государственная регистрационная служба, как и другие госорганы, перевела 100% своего делопроизводства на кыргызский язык. Региональные подразделения и центры обслуживания населения ГРС ведут работу на государственном языке. Штат ГРС включает специалистов, обеспечивающих правильное использование языка. Для должного внедрения госязыка для сотрудников ГРС созданы должные условия. У всех сотрудников на компьютере установлены кыргызские шрифты, есть архофографические словари, вот программное обеспечение установлено. Все наши сотрудники, все сотрудники службы прошли этот тест успешно. Таким образом, подтвердив, что они владеют государственным языком на том уровне, который необходим для осуществления своих функций. Обеспечить использование кыргызского языка могут только его носители. Следовательно, необходимо позаботиться о его изучении гражданами. 120 миллионов сомов закреплено для производства книг и обучающих материалов для дошкольных, школьных, средних и высших учебных заведений. Мы уже выпустили 200 наименований книг. Это учебники на кыргызском языке. От книг по естественным наукам до пособий по государственному и муниципальному управлению. Есть даже книги по вождению. Большое внимание уделяется выпуску пособий для самых маленьких. Для них мы готовим поучительные мультфильмы. Хотим создать 45 серийных мультфильмов по эпосу Манас, чтобы дети еще с детского сада приучались к национальной культуре и языку. Учить каргызский язык нужно уже сейчас. В самом скором будущем незнание каргызского языка может оказаться крупным негативным фактором. Без него будет невозможно поступить в университет или устроиться на государственную службу. Программа тестирования на предмет знания кыргызского языка «Кыргыз-тест» включает в себя несколько уровней для каждой категории граждан. С 2021 года выпускники будут обязаны сдавать тест на своем уровне. Наличие сертификата позволит поступать в ВОЗ. Муниципальные и государственные служащие должны знать кыргызский язык согласно своему положению в служебной лестнице. Чем выше положение сотрудника, тем выше и требования. Масштабное изучение кыргызского языка ни в коем случае не прихоть руководство страны. Это нормальная практика во многих странах. Согласно статистике, каждые две недели в мире исчезает один язык, а 90% языков в мире находятся в зоне риска. Изучение и распространение кыргызского языка – это мера по сохранению государственности страны и целостности народа. Бекмама Санбек Улуджан, Абубакир Улу, ЛТР, Бишкек. К этому часу это все новости. Всем доброго вам до встречи.